Наш эфир продолжает программа «Голос здравого смысла». Я сказал фразу и, и сам всем остановил. Думаю, «Голос здравого смысла» и что-то, в общем, заработался. Конец недели, уже немножко устал. Здравствуйте. Здравствуйте, Леон. Добрый день. А сегодня мой приятель позвонил мне, хороший приятель позвонил, говорит, я сегодня звонил. Но он, он из Киева, сам родом. И, конечно, все, что происходит в Украине, его беспокоит, волнует он, так сказать, говорит, дозвонился до компании Coca-Cola, ну просто он смотрел, кто принимает участие в, в вот в этих мероприятиях, кто так сказать останавливает бизнес или нет, он не нашел Coca-Cola, говорит, дозвонился туда и задал им вопрос, а вы останавливаете бизнес свой, приостанавливаете останавливаете в России, они говорят нет, он говорит, ну тогда я об этом расскажу всем, так вот я очень хорошо давайте всем рассказывать, правильно. Потому что а, огромное количество компаний в себе в убыток а, приостановило работу с, с Россией, в том числе, скажем, DHL, FedEx, UPS, то есть основные поставщики всяких а, посылок, там, быстрых писем и тому подобное, банки. Audi, BMW, не знаю, кстати, Volkswagen, точно, Porsche. Остановили поставки запчастей новых автомобилей. Siemens остановил поставки огромного количества медицинского оборудования и, главное, тех расходных материалов, которые, которые нужны. То есть люди, которые дали в лист самолеты, там, по-моему, из тысячи приблизительно самолетов дальнего полета, которые находятся сейчас в России, это все Боинги и европейские, как он там называет, аэрбасы. Так вот, 80, более 80%, 700 там, с лишним самолетом, они находятся в так называемом лизинге, то есть русские решили их не покупать, а брать в долгосрочную аренду. Но, как всегда, кому-то в России надо было обратку получать, они нашли одну компанию, находящуюся в Ирландии, и эта компания, значит, вот сейф самолеты и предоставляла со всего мира. А сейчас Ирландия заявила, что, так сказать, полная блокада бизнеса с Россией, и Россия обязана в течение месяца вернуть все самолеты, иначе их будут арестовывать в аэропортах, а если они не будут их отдавать, через месяц не отдадут, то будут также и судом арестовывать суда, там, и т.д., и, и, и т.п., то есть то имущество, которое есть у России за границей. То есть, вот люди, люди, которые понимают, что вот это надо остановить частные организации, у да, которых нет оружия, чтобы идти и сражаться, они сражаются своим образом. И это будет очень действенно, с моей точки зрения. К сожалению, долго. Так что нужно еще, чтобы и происходило что-то политическое, военное. Это интересно, скажем, частные компании, вот лизинговая компания, которая, забирая, возвращает свои самолеты, отказывает, разрывает контракты, они, по идее, должны понести какие-то финансовые потери, ну, за досрочный разрыв контракта, там, штраф какой-то, а потом ведь, если тысячи самолетов будут стоять на паркинг-лате, компания тоже несет колоссальные убытки. Они же вложили миллиарды долларов, закупая эти самолеты. И в то же время наш зиц-председатель, или, как Алексей Орлов его назвал, пациент Белого дома, ни в какую не хочет, а, так сказать, восстановить энергетическую независимость не хочет разрешить строительство excel пайплайн не хочет разрешить бурение добычу нефти газа добычу угля здесь нет он обратил свои взоры а, к ирану и закупает иранскую нефть тем самым финансируя террористов которые безусловно что безусловно отразится на безопасности израиля и республиканские политики об этом говорят, заявляют вслух, даже есть законопроект, который запрещает закупку нефти, скажем, в России. Но ничего, вот мне хочется понять... И ведь это всем очевидно, ведь, скажем, рост стоимости бензина сказывается на всех, на тех, кто голосует за демократов, на тех, кто голосует за республиканцев, и грядут эти выборы промежуточные, или они ради какой-то великой цели готовы пожертвовать всем? Я думаю, что э, все проще, Сережа. Э, дело в том, что если сейчас начать делать то, то, о чем ты говоришь, о чем говорят все нормальные люди, то это означает полностью вернуть э, то, что делал Трамп в экономике. То, что он делал, было здравым смыслом. А делать по-другому <смех>, против здравого смысла. Они делают все время по-другому, чем мы садили в Америку и мир, потому что вот, война в Украине, российское нападение, это есть прямой результат энергетической, экономической политики Соединенных Штатов Америки при Байдене. То есть прямой результат. А, значит, если они сейчас скажут, да, мы будем бурить, да, мы будем строить, проводить там газа, нефть там, и тому подобное, проводы, да, мы будем там, восстанавливать нефтеперерабатывающие предприятия, это означает, что они идиоты. Потому что человек сидел в Белом доме, все это как бы предвидел, вел политику определенным образом, а они пришли и своим лозунгом сказали, мы сломаем все, что этот неумный, плохой, недальновидный враг всего американского и всего гуманитарного и тому подобное сделал. Если сейчас они начнут это делать, означает полное подтверждение того, что они идиоты, а Трамп был прав. Это и так видно невооруженным глазом, к сожалению, но мне все-таки кажется, что существует какой-то мотив более тяжелый, нежели признаться в собственном идиотизме. Потому что это очевидно. Это очевидно. Ну, самое, самое сложное, нет. Очевидно, это вот людям, которые А на других позициях находятся, Б, которые задумываются. А вот мы сейчас видим по России, как легко уговорить миллионы населения в чем угодно, если даже это прямо противоположно тому, что происходит прямо у них перед носом. Вот точно так же а, произошло зомбирование огромной части населения здесь, в Соединенных Штатах Америки. И мы всегда думали, что если есть один источник информации, да, там, Советский Союз, там, так сказать, коммунистическая партия и тому подобное, это не мог быть, там, ренегатом. А, и публиковаться, тебя посадили в сумасшедший дом или там, и так да, закрыли бы. То выясняется, что... А мы думали, что если есть несколько то люди могут получать различную информацию и таким образом, их нельзя зомбировать, оказалось не так. Оказалось, что человеческий мозг устроен таким образом, что он выбирает какую-то информацию, скорее всего, близкую к той, которую он получил когда-то то есть вот когда первый раз создалось о чем-то у него вот мнение ощущение картины. картина мира созданная в школе там относительно там чего-то да в младших классах может быть там может чуть позже вот если он то что ему как бы сходится вот с этой картиной мира он выбирает эту информацию она его подкрепляет а то что не сходится противоположно он полностью отбрасывает И вот эта вот особенность мозга она и приводит к тому, что человека можно зазомбировать просто сказать, способом следующим. Быть первым кто создаст у него картину мира. А это то самое, чем 30 с лишним лет тому назад начали заниматься левые-левые и очень левые, когда сказать, пошли в школы, начали создавать учебники. Смотрите, до чего это доехало. Да? До критической расовой теории и тому, что я вот позавчера разговаривал с женщиной, членом комитета по образованию Флориды. А нам мне говорит, мы сейчас проверяли учебники, они умудряются в примеры, в математику, в физику и химию засунуть социалку. То есть они такие примеры дают: не то, что Маша шла и нашла 4 гриба, а потом нашла еще 5, сколько грибов всего нашла Маша. Да? А идет разговор о том, что там белые убили 4 негров а линчевали, а потом еще трех. Сколько негров, сколько негров линчевали белые? т.д. То есть, я сейчас сказать, не в такой прямой форме, я просто для понимания. Вот. А, то есть, пронизано образование таким образом, что дети с киндергарден, то есть, еще до того, как они попали в школу, уже им промывают мозги. То есть, так сказать, мы смеялись над тем, что детей в России заставляли петь о том, как они любят Путина. А здесь про Обаму пели то же самое. И про Байдена уже сейчас слагаются так сказать, песни о том, какой он лидер потрясающий, какой он мудрый, и как он обманывает хитрый, обманывает врагов. И вот все это рассказывается детям, засовывается им в голову, создается картина мира, и дальше вы их не перешибете ничем. За исключением очень серьезной эмоциональной личной встряски. Это, к сожалению, правда. И это мы видим на каждом шагу. И только в некоторых штатах. Некоторым губернаторам а, не то что удается, в всяком случае они предпринимают колоссальные усилия для того, чтобы это все развернуть и воспитывать, и, ну, изменить школьные программы так, чтобы детей не воспитывали в ненависти к своей собственной стране. Вот я, собственно, об этом и разговаривал вот с этой дамой, она там высокопоставленная, она там из республиканской партии, председатель какого-то округа, там, не знаю, партийная. Кроме того, она в комиссии по образованию Флориды, и мы вот как раз с ней обсуждали, ну, потому что, так сказать, вот мы камертон наш создали, и волны, в общем, уже пошли, хотя все это по-русски, но люди там рассказывают о том, какими способами мы учим детей, в общем, добрались до меня эти люди. И мы начали обсуждать, вот она рассказывала мне что учебники в принципе надо все переписывать. Что она говорит, это не то, что там что-то поменять, там выкинуть, не, не, один предмет не преподавать, другой там не преподавать, преподавать что-то другое. Она говорит, Эти учебники надо полностью перелопачивать. Половину учителей, она говорит, надо просто говорит, не попускать на, на пушечный выстрел к детям, потому что губернатор дал распоряжение ничего, так сказать, не рассказывать о том, какие плохие белые, и как ужасно они себя ведут, и как стыдно быть белым. Говорит, ровно половина преподавателей преподавателей в, во Флориде, во Флориде, господа, ровно половина преподавателей засовывают это теперь уже, так сказать, отдельными примерами и заставляют детей выступать и думать и говорить, а теперь расскажи мне, как плохо быть привилегированным белым. No. Вот и тому подобное. То есть, это настолько пронизало нашу, нашу образовательную систему, что надо ее, что называется, ломать и на обломках строить что-нибудь другое. Абсолютно, абсолютно. А возвращаясь все-таки к тому, что происходит в Украине, и к реакции так сказать, наших русскоговорящих, которые проживают здесь, у нас в штате, многих... У нас, во-первых, большая очень украинская община, этническая община, довольно большая, сильная, мощная, такая сплоченная а, ну и кроме того все большинство, подавляющее большинство русскоговорящих а, как-то откликнулись, кто как может так и помогает. А, а, значит, история с моим племянником я уже рассказывал, он а, отправил 500 долларов там ну как нашел какой-то призыв э, да. сайт отправил 500 долларов потом через пару дней решил еще вот, говорит, видит что там продолжается решил еще отправить деньги и ну, он получил подтверждение с этого сайта что да ваши деньги получены все он отыскал это подтверждение и пытается выйти на этот же сайт а сайта нет ошибка все ни, ничего не существует то есть э, при том что и люди искренне пытаются помочь, наверняка находятся люди, которые под этот шумок начинают заниматься э, аферами самыми настоящими. Конечно, Поэтому... конечно. Но это, это, это не должно останавливать, это надо просто Абсолютно. выяснять, кто действительно... И это достаточно легко в общем это сделать постараться выяснять вот сказать, кто действительно передает если вы лично знаете людей которые собирают что-то в вашей общине недалеко от вас или люди которых вы знаете люди общественные которые занимаются до того занимались общественной деятельностью они не то что начали вчера собирать денежки да? вот это надо надо тут не черепа надо идти по принципу Если я, кого я знаю там, либо лично либо знаю что он этим занимается. вот об этом я и хотел сказать такой american education immigration фонд а, который э, он ванси 3 имеет статус на, не правительство организация на совете директоров сидят хорошо знакомые мне уважаемые люди врачи адвокаты и прочие специалисты так вот э, к ним обратились врачи, которые готовы пожертвовать какие-то суммы для того, чтобы... Мы сейчас ведем переговоры с Medical Supply с тем, чтобы по wholesale получить да, и отдать да, да. а у нас есть такая организация мист она есть в разных штатах э, мест карпаты э, в частности у нас организация, которая занимается отправкой э, там да. разного того что что необходимо сейчас в украине они раз в неделю отправляют самолет в польшу э, то есть грузят его ну, да. Вот Я просто говорю для тех, у кого есть сомнения, куда, каким образом перечислить. Если да, правильно. Вы... Да. надо просто, сказать, еще раз сказать название и дать да. потом адрес или там ссылку на эту организацию. Ниже. Абсолютно. Вот, кстати, в нашей заставке, когда, когда мы с вами уйдем на рекламу, там будет в том числе и «American Education Immigration Fund» там есть и адрес веб-сайта когда вы заходите на эту страничку там потом через пару секунд такой попап бакс выскочит с кнопкой donation. Ну и в принципе там кнопка donation постоянно присутствует и эти деньги напрямую будут поступать люди которые знают что с ними сделать то есть они будут закупать Необходимые медикаменты передавать это компании Мист, которая формирует посылки и отправляет в Украину. То есть при, при любом раскладе, чем бы ни закончилась эта трагедия в Украине, там все равно будут люди, которые будут нуждаться и в медицинской помощи, и в медикаментах. И так далее, поэтому я думаю, что это правильное направление. Не просто в денежной помощи для того, чтобы да. закупить там еду там и тому подобное, горючее и т.д. А, я опубликовал вчера а, обращение по-русски и буду делать это по-английски тоже к Байдену, к руководству Евросоюза и к Столтенбергу это НАТО о том, что если неделю тому назад это была региональная война между двумя странами, то сегодня это превратилось уже практически в геноцид украинского населения с кучей уже существующих военных преступлений. И надо перестать оценивать это как конфликт, в который мы не обязаны, мы не хотим, мы не должны. Это уже становится чем-то, что угрожает и нашим жизням, и всему человечеству. Потому что российские войска уже стреляют по а, атомным электростанциям. По, просто по, по а, цикла как они там называются, с да? Вот Что на самом деле это самая большая атомная электростанция на территории Европы. То, что, вот, а, то, что захватили русские, то, что они стреляли, вернее, по ней. Похоже, и, что они уже ее захватили. Да. И если бы они попали там его второй отсек, а в третий, а они, они попадали рядом, то там мог быть такой взрыв, который приблизительно в 10-15 раз сильнее, чем Чернобыльский. А, то есть, там такое облако оттуда пошло бы. Так что это все уже больше не игрушки. Так вот, к чему я это говорю, что я так сказать, выпустил это обращение, а в конце я попросил людей подписывать петицию, для, чтобы отправить... Путина в ГАГУ, то есть в Гаагский трибунал. И вот на сайте камертон.глобал мы добавили еще одну кнопку под названием «Петиция». Там на двух языках есть «Петиция» и есть «петишн». И прошу всех, кто считает, что Путин действительно должен быть судим и, и по закону наказан, Пожалуйста, подпишите и все, что там надо, это фамилию, имя, к страну и имейл для подтверждения. Это правильно. Я видел, это надо перепост. Каждый, кто видит, нужно перепостить, и нужно откликнуться и подписать. Вообще, как бы, ну вы же знаете, приводится как бы юридические аргументы. О том, что не могут НАТО, не может действовать. До того, как начали совершаться массовые убийства а, и, и массовые нарушения, то есть практически Путин угрожает сейчас оружием массового поражения и уже начал практически это делать. Стрелять по атомной станции это и означает а, открыть дорогу оружию массового поражения. Ну, неформально, да. Неформально, да, формально не ссылаются. Вообще, вообще какая-то странная ситуация, как мне кажется. Но даже вот из тех мер, которые вот сейчас Конгресс, давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Перезвоните. Конгресс рассматривает возможность выделения 10 миллиардов долларов на помощь Украине. И мне, правда, очень хочется верить, что 90% из этих денег не пойдут на закупку протухшей вакцины от ковида. Потому... Ну, скорее всего, так как нынешняя администрация уже показала, что инфраструктура бил. Bill там, по-моему, 5 или 6% всего на инфраструктуру запланировано, и то украдут, а все остальное на что-то другое совершенно, просто называется так, то я очень боюсь, что вот это вот, вот огромное количество денег, которые сейчас придумывают, как своровать от, у наших детей, чтобы они их потом отдавали с процентами. А, значит, я, я очень против вот, вот таких вот действий, как минимум, нынешнего правительства. Даже то, что разворуют, просто пошлют на совершенно другие цели. — Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. А, — Здравствуйте, это я сейчас разговариваю по, по радио? — Да. — А У меня такое немножко сумбурное, возможно, выступление. Я постараюсь очень коротко. Во-первых, э, вы понимаете, а вот сейчас то, к чему вы призываете, вам не кажется, что это призыв к мировой войне ядерной? Россия — это не Югославия, которую утюжили совершенно безнаказанно. Они же могут подвереть и чем-нибудь ответить, и тогда мало не покажется всем. Это первое. Второе — а теперь я хочу вот представить себе, что Зеленский начал бы юлить, начал бы соглашаться с Путиным, начал бы отдал бы ему это, это Луганское, этот Донбасс несчастный, и войны бы это не было, я как я надеюсь, потому что не было бы повода начать эту войну. Вместо этого накачали оружием Украину, науськали на Россию, Россия сделала совершенно безумный шаг. И сейчас одна надежда, что до Путина просто прихлопнут его же соратники. Но если не прихлопнут, вам не кажется, что это призыв начать атомную войну? Вместо того, чтобы... Какие-то соглашения подписать с Россией. Я так понимаю, как Россия лезет на переговоры за всех Спасибо большое. Давайте вы э, так сказать, по радио послушаете. Хорошо, уже вы задали сразу же несколько вопросов, и линия понятна, направление, да? Давайте начнем с того, что э, пришел к вам э, ну, домой человек и говорит: э, Я хочу э, там скажем, так сказать, вот эту комнату твою занять. Почему, говоришь ты? А мне она нравится. Ну и что ж тебе нравится? Она не твоя. А я сейчас взорву твой дом. А, ну хорошо, тогда давай. Проходит там два часа. Он выходит и говорит, ну, да, собственно, мне и кухня нравится. А ты говоришь, ну, ты же сказал, что если ты я тебя дам в комнату, не будешь взорвать мой дом. Да, сказал он. Мне, мне не нравилась твоя кухня. А сейчас я присмотрелся, мне нравится. Значит, пусти меня на кухню. Если нет, я взорву твой дом, убью твоих детей. И тому подобное. Значит, это теория, практика. А апизмент это называется по-английски, или умиротворение по-русски. Пытаюсь, это дело тысячи раз. Из очень известных это, так сказать, примеров это то, как Чемберлен вел политику Англии, а значит и Европы по отношению к к, а, к Гитлеру. Значит, бой, но он же, ему больше ничего не нужно, ему только нужно Силезию забрать. Ой, ему больше ничего не нужно, ему нужно только вернуть вот это вот. Но ну, это кусок Франции же когда-то, 4 века тому назад, принадлежал Германии. Ну, конечно, немцы хотят получить это обратно, да? Пошло, пошло, пошло, пошло и поехало. Значит, а есть какой-то стал момент, когда его уже практически остановить, потому что мощь огромная, а, больше и больше людей вовлечены, а, больше и больше оружия делается, э, и т.д. и т.п. То есть ты должен, как только ты понял, что эти люди, они не пытаются разобраться, а они пытаются захватить а, ты сразу же понимаешь, что их надо останавливать чем, чем раньше, тем лучше. Теперь насчет аргумента второго вашего, что хотели взять Луганск и там Донецк и всего Донбасс, больше ничего. А почему они хотели это взять? А там, оказывается, люди живут, которые говорят по-русски. Мало того, что говорят по-русски, они этнические русские. При этом кричат, мы этнические русские, этнические украинцы, это практически одно и то же, мы братские народы. Но, как только дело касается этнических русских, мы будем их защищать. Вот у меня сразу же есть вопрос, на который, если можно, вот кто-то бы мне ответил. А, в, в начале 2000-х а, Путин начал бомбардировать а, Грозный. В Грозном погибло, по всем международным данным, написаны книги, есть фотографии, есть цифры, есть население до того населения, после того, приблизительно 500 тысяч человек. И вы знаете, какой был состав этих людей? 50% были чеченцы, ингуши, дагестанцы и прочее. А 50% оказались этническими русскими. То есть... Путин и его люди раздолбали, уничтожили, убили, расстреляли, танками задавили, ракетами и тому подобное. 250 тысяч этнических русских, которые находились на территории их страны, в Грузии. А убив их, пошли защищать 250 тысяч русских, которые находятся на территории Донбасса. Но вам не кажется, что это немножко бред? А, Сереж, что ты думаешь? Ну и потом уж если э, изначальная цель была защитить русских, которые проживают на Донбассе, а... тогда возникает да. вопрос, ну почему не вошли в Донбасс и не защитили русских? Почему пошли на Киев, на Харьков, на Одессу, на Херсон и так далее? Почему, если... А, если... а в Крыму тоже русских защищали да. или чего-то другое? Вот на эти вопросы, похоже, ответов нет. Добрый день, пожалуйста, Кстати, в эфире. здесь большая русская община в Сиэтле. Ой, у нас в Чикаго довольно много живет. Огромная <с русская <с община. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Ну, я имею в виду русскоговорящий. Господин Бойниш. Так, этот пассажир вышел. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире здравствуйте. Меня вообще удивляет наивность некоторых радиослужб, которые надеются на то, что если он Крым, э, ну, Крым, Донбасс и Лукан, то он остановится. А причиной всего того, что началось в 2014 году, было то, что э, в 2017 году Рент uh, военной базы Симферополя, военная база России, завершался в 2017 году, и Украина не желала продлевать этот uh, контракт. И поэтому Путин, чтобы сохранить военную базу, захватил Крым, а потом зашел вошел во вкус и увидел, что Запад все мягче, мягче и мягче захватил, и... Вот сегодня привело к тому, что мы сегодня имеем. Он уже населился на, на Украину. Вот я думаю, что главная задача была сохранить военную базу, а потом уже пошло по накатанной. Спасибо. Ну, возможно возможно так. Возможно, военная база была одни, одной из причин. Сказать, мы мы, мы не, знаем, не знаем, что у них в голове было. Но логическая цепочка построена правильно. Им что-то было надо. Они начали искать поводов и момент, когда это можно сделать. И нашли повод и момент. Давайте-ка мы привемся. Буквально три минутки. Через три минутки вернемся и продолжим. И примем звонки, если у вас будут вопросы. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна ⁇ Голос здравого смысла ⁇ Телефон в студии по-прежнему 4005 5200 Интересно, Псаки проводит пресс-конференции ежедневно, и журналисты начинают задавать вопросы по поводу того, ну вот в частности сейчас, я, была минутка, я посмотрел, С, э, сенатор республиканец предложил закон, запрещающий покупать э, нефть у России. И Псаки отвечает, ну, вы понимаете, что, во-первых, мы действуем сообща, со всеми вместе, единым фронтом, и мы не то боимся, так сказать, президент думает о том, чтобы отрицательно это не повлияло на маркет, то цены поднимут. То есть, если, если мы откажемся покупать российскую нефть, то на, на мировом рынке цены на нефть повысятся. А еще, она говорит, президент заботится о том, чтобы это не отразилось на нас, потому что у нас цены повысятся. Ну, так сделайте что-нибудь. И хотя ЗИЦ-председатель во время своего выступления в Конгрессе, как всегда, заверяет о том, что он делает, использует все доступные ему инструменты для того, чтобы держать под контролем цены на энергоресурсы, палец о палец не ударил с тем, чтобы развязать руки нефтедобытчикам, там, ух, шахтерам, а газодобытчикам, наоборот. Закручивает гайки, закручивает гайки. И народ... Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. А, здравствуйте. Говорите, да. А, уважаемый а, Леон, вы знаете, а, мне кажется, что вы абсолютно-абсолютно правы что э, то, что делает наш э, так называемый президент, это ну, вообще вопреки всему, любому здравому смыслу. Но мне кажется, что это делается еще и э, специально. В свое время Обама стремился повысить цены на бензин у нас до 8 долларов за э, литр. Не галлон, а литр. И вот все, что они сейчас делают, это направлено в этом направлении, ну, с этой целью. Чтобы мы заставить нас э, покупать вот эти вот электрические машины. Ну, в общем, в принципе, направлено против э, этой промышленности, которую поддерживает республиканцев. Короче говоря, все на грани маразма, но самое главное, что страдает страна, которая вообще здесь как бы ни при чем. И, э, спасибо. Э, э, в общем, э, Если э, есть вот вопрос, вы читаете, пожалуйста. так это или нет, спасибо. Да, да, я вопрос на самом деле понял. Я не думаю, что э, у нас настолько умный белый дом, чтобы просчитать вперед на столько шагов, и ради того, чтобы повышать цены на бензин, а, значит, проделывать определенные действия. Но! Конечно, в отличие от нас с вами, которые страдают от этого и хотят, чтобы цены на бензин были меньше, а те люди, которые, которых мы называем сейчас там крайне левое крыло, там демократической партии или что-нибудь такое, да? вот там типа радикалы, да? они счастливы от этого, потому что а, если держать бензин, нефть и тому подобное, на какой-то такой более-менее там нормальной цене, какое нормальное? Я когда приехал в Америку, это было какой там год был, я первый раз приехал сюда в Израиле, уже прожил там 10-11 лет. где-то в 1984 я приехал сюда первый раз я взял машину и я платил 98 центов за галлон бензина сегодня я в калифорнии плачу только что вот сегодня 535 заплатил за галлон такого же бензина так вот вот посчитайте во сколько раз с 1984 -го года это увеличилось этот психоз это ненормально так вот значит я с моей точкой надо что подставила доллар а с точки зрения Байдена и его людей, хорошо бы, что это стоило 8-10, совершенно точно. Потому что, таким образом, они, у них будет основание, и народ пойдет легче на перевод а, значит, совершенно сумасшедший, бредовый, антинаучный, кретинский. Но попытку перевода нас на не знаю, там, ветер, что они вообще там сейчас собираются, да, ветер, солнце и там что еще, я же не, не помню, забыл. Достаточно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, прошу прощения за шум. Леон, скажите, пожалуйста, какое еще надо совершить преступление стране-агрессору, чтобы оправдать существование НАТО, ООН, МВФ и всем остальным международным бюрократам? Спасибо большое. Ну, смотрите, к НАТО это по большому счету не имеет а, отношения. НАТО это оборонительный блок, созданный с одной конкретной целью. Если вот мы, государства большие и маленькие, расположенные в разных частях, так сказать, местах земного жара, если на одно из нас э, кто-то нападает, то так сказать, автоматически все остальные начинают его защищать. А, сделано это для того, чтобы средние там, и крупные государства не пожирали более э, более мелкие той же идеологии, которые мы с которым мы находимся, да, поэтому там Бельгия, э, там, слово говоря, Голландия, там, Дания и тому подобное, они защищены э, Америкой, Англией, Францией, Германией и нашим Объединением. Поэтому к НАТО это и имеет отношение. Мы говорим НАТО, потому что у них есть мощная очень сила, и поэтому мы обращаемся. Вот у вас же есть сила, почему вы не помогли? Значит, это одно. Но вы совершенно правы в том, что есть. ЮНЕСКО uh, которой нету формальной силы, но есть определенная задача, и которая часть ООН, и уже по представлению ЮНЕСКО, или по представлению Совета Безопасности ООН, а теоретически мир не НАТО, не Америка, не Германия, не Южная Африка и тому подобное, а мир должен, обязан, как бы, по уставу ООН объединиться в некую, так сказать, вот, карающую силу, и послать эту карающую силу для того, чтобы остановить, вот, геноцид или там разрушение, там, преступления против человечества. Небольшая проблема заключается в том, что значит таким образом это придумано, это ООН, совершенно идиотская, кстати, организация, с моей точки зрения, я вот сколько так сказать, начал разбираться немножко в политике, в экономике, я с этого момента призываю ее разогнать к чертой бабушке. Так вот, она создана таким образом, что у России и у Китая есть право... Остановить любую операцию, которую хочет делать все вся остальная организация объединенных наций. А значит Россия будет против, как вы понимаете, я думаю, что Китай тоже, или как минимум нейтрален, Но, скорее всего, будет против. То есть, никаких законных, законных оснований как бы в ООН и в НАТО у нас нет. Но! Когда начинают совершаться то, что совершается сейчас? Бомбежки прицельные жилых кварталов. А, знаете, война, была, и в Уганде есть война, и в Замбии, и где-нибудь там, так сказать, какой-нибудь там южно-чего-нибудь, там или севера чего нибудь ничего не можешь поделать. Сказать, человеческий род, 5 тысяч, там, или 6,5 тысяч лет, что мы знаем, у нас есть исторические справки в Библии. Так вот, а все время мы находимся в состоянии войн. Мы такое странное очень животное. Вместо того, чтобы значит, убивать только когда мы кушать хотим, мы убиваем просто для удовольствия, или потому что кто-то хоть чего-то отнять у другого, чего у него есть, там, или просто что обиделся, там, ну, куча всяких эмоционально, там, так сказать, а, у него там лучше, чем у меня, я пошел и ударил ему булавой по голове. Значит, вот это самое происходит, только сейчас то происходит не с булавой, а с ракетой, которая называется булава, и которая летит 10 тысяч там километров и может прицельно попасть там в город Вашингтон, условно говоря, там выпущены из подводной лодки. И вот ужас заключается в том, что мы Продолжаем оставаться вот этими самыми пещерными людьми с психологией пещерного человека. Мне не понравилось, там, я тебе ударю кулаком по зубам, а мне понравилось, и я пытаюсь у тебя отнять это. А способы э, отнимания и расправы у нас выросли там, в миллионы раз. То есть вместо того, чтобы там, целый день махать мечом, и может быть убить 10-15 человек и устать смертельно. Вот, ты можешь взять, что называется, нажать на кнопку и выпустить ракету по городу, и от города ничего не останется. То есть, вот это вот разница между тем, что было когда-то и что сейчас. Давайте вот, относительно... Да. Ну, да, Сережа. Попробуем принять звонок. Я... Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, Леон. Вы можете мне сказать, сегодня или вчера было покушение на Зелинского. Три раза на него покушались. Это значит, они его нашли или что -то? И Путин говорил, что на его место он поставит какого-то раньше, который был э, президентом в Киеве, но я забыла его фамилию. Он снимал. он переехал в Москву. Скажите, пожалуйста. Да. Вы знаете, я, честно говоря, ничего не знаю о покушениях Зеленского. Я знаю, что слухи ходили, что там чеченцы поехали, задание было убить, потом шли какие-то слухи, что несколько диверсионных групп. Там, я не знаю, это распускает, это Украина или это народ, или это действительно так. Но мы знаем, что КГБ не внушается никакими методами. И поэтому, ну, так сказать, я думаю, что часть, часть, скажем, заговора изначально, часть плана, она была каким-то образом обезглавить Украину. Я подозреваю, что они настолько были уверены, что они за два, максимум за три дня, так сказать, возьмут страну и Зеленского увезут американцы, я думаю, что под договорнику. И, так сказать, страна, страна абсолютно рухнет, станет на колени, а полстраны побежит с хлебом, солью и с цветами сыпать на танки, что они совершенно ошарашены были, когда в течение этих трех дней, вместо того, чтобы взять, что называется. Они, они не собирались города брать. Они, так сказать, окружали их, шли дальше, окружали, шли дальше и добрались до Киева. И вот, так сказать, единственный город, который они собирались брать, это Киев. И то в том случае, если так сказать, не удастся просто вывести оттуда всех тех, кто командует. Значит, они совершенно обалдели от того, что, что происходило, от того, что происходит, Это сопротивление, которое на самом деле можно было предсказать. Вот. Значит, я думаю, что не военачальники врали Путину, полковники генералам, генералы маршала, маршалы генералиссимусу и тому подобное, разворовывали по дороге, мораль кошмарная в российской армии, солдаты такие, вот смотришь на них, они голодные, даже не голодные, не последние пять дней, хотя это тоже есть. А голодные месяцами и, может быть, годами. У них там в армии атмосфера этих самых дедов, когда тебя заливают до смерти, унижают, там, так сказать, делают какие-то вещи, которые абсолютно противоположны человеческому, с моей точки зрения, естеству там, и тому подобное. И вот эта армия, которая не понимает, что она делает, не понимает, за что она сражается. Если бы она просто ехала на танках и стреляла, а по ним бы никто не стрелял, то они были бы счастливы, все хорошо. Герои бы вернулись, еще украли там какое-нибудь что-либо украли из дома у Закраинского, притащили в избу, в какую-нибудь там под черни... под, под, сам, под Черник, и в ту сторону полез, да, под Курской. А, а, а выяснилось, что по ним стреляют, и как-то вот так даже метко, и хорошо, и что делать. И поэтому эти мальчишки, перепуганные, не понимающие, чего они там делают, они начали бежать, они начали бросать оружие, как арабы, то же самое, да, не понимали, зачем им нужно захватывать, если так легко захватить Иерусалим, там, то ну, хорошо, захватим, а если евреев стреляют обратно, зачем нам это нужно? Я лучше пойду к себе домой и буду заниматься своими делами. Вот то же самое, мне кажется, происходит сейчас в российской армии. И этот кошмар, который устроило руководство, оно не понимало, во что оно влезает. Оно не понимало, что у них нет армии. Оно не понимало, что, у них, что армия есть в Украине. Они считали наоборот. И они пошли на эту кошмарную авантюру, считая, что они сейчас 2-3-4 быстро все сделают, и Путин станет, так сказать, одним из трех самых главных людей на планете ну вот скажите несколько дней уже говорят о том что идет конвой там растянувшийся на 40 километров большая большая какая-то армада движется на киеву сегодня утром я смотрел там сообщалось что уже в 15 километрах от киева — И союзники предпринимают какие-то шаги к тому, чтобы помочь Киеву? Или, так сказать, для себя-то они давным-давно все решили? У меня порой складывается такое впечатление, что Украина стала разменной монетой в игре глобалистов, что все давно решено, что все, что происходит, ну, с поправкой на обстоятельства, это как бы... Результат какой-то такой, каких-то, может быть, соглашений, неофициальных, неформальных, а, намеками, полунамеками, посылами, сигналами, когда, скажем, посольство всех европейских, само посольство США убежало заранее. Хотя если обратиться к истории Второй мировой войны, которая началась, как известно, там, в 39-м, 1 сентября, а когда Германия напала 22 июня. 1941 первого года на Советский Союз, посольства из Москвы уехали только в октябре месяце. А тут ведь посольство накануне, и о неизбежности атаки говорил ЗИЦ, председатель постоянно. Хотя мир никаких не предпринимал. Единственное, нагнетал, нагнетал обстановку. Кроме этого, он заявил, что если это будет небольшое вторжение, то как бы мы с этим нормально, that's okay. А вот если большое, вот тогда мы посмотрим, что нам делать и, и, и так далее. То есть у меня порой складывается впечатление, что это все так было как бы... Но... Сережа, у меня абсолютное ощущение, что договорняк был. И у меня есть абсолютное ощущение, что Путин решил немножко изменить то, что, то о чем они договорились. Я думаю, что он решил, что он сейчас победно прокатится вот за два дня по Украине, а я подозреваю, что договорняк был следующий. Вы, ребята, заходите, оттяпываете весь Донбасс, он становится вашим, значит, и мы все садимся за стол переговоров. И Украина единственный способ будет избежать всего вот этого, это убрать Зеленского, провести новые выборы, ввести Донецк и Луганск как в части федеративного устройства, ну, то есть вернуться к минским соглашениям, слегка подправленным, значит, по новой а путин знаете как то сказать вот да, в грузии у него получилось в казахстане у него получилось с Крымом у него получилось сирии у него получилось они были совершенно опьянены они были уверены что они такие могучие и непобедимые что они просто сейчас шапками всех закидают и поэтому он решил что дополнительно к договорнику он еще и значит, не просто войдет и заставит до да, торговаться а вот просто оттяпает всю украину от а де-факто вот Украина моя, а вот теперь давайте начинает торговаться. Это не очень отличается от того договора, который они совершили, потому что потом должно было происходить вот то самое, что происходит. Но он просто решил чуть-чуть, так сказать, как говорят, свою, свою руку в картах подвинуть. А что происходит сейчас, это из-за героического поведения как народа, так и Зеленского, я должен отметить, что он, с моей точки зрения, был средним президентом мирного времени и стал прекрасным президентом опасности. Так вот, героическими действиями и его, и, и, и народа, планы эти были нарушены, и Запад вынужден теперь, правительство западное, потому что они не могут из-за своего народа теперь делать то, что они собирались делать раньше, а именно продать Украину, продать свободу, продать, и совершенно отлично. это глобалистские планы, конечно. Объединение во все более и более крупные, так сказать, вот как, как Евросоюз, да, совершенно бредовое объединение, мертворожденное, но они его держат, держат за счет бюрократии, держат за счет за счет обмана, держит за счет шантажа там, и тому подобное. Вот так создается потом восточноевропейская, потом сливается, потом сливается. Конечно, это был часть глобалистского плана. Точно так же, часть глобалистского плана развалить мощь Соединенных Штатов Америки и сделать ее страной, которой тоже можно управлять на, так сказать, откуда-то там глобалистами. Вот народ Украины не дал, вот у нас когда-то произошло на 4 года Трамп остановил это дело, а сейчас народ Украины останавливает это дело. Есть ли какие-то предположения о том, ну, мы сейчас, наверное, можем только гадать или предполагать, чем все это закончится? Я думаю, что необходимо украинцам продержаться а, 7 дней, а, ну, я, там, 7, 8, 6, не знаю, я имею в виду не продержаться там где-то, там зацепившись, да. а вот так, как они это делают, потому что на вчерашний день, насколько я знаю, из моих российских источников на стол главкома регла справка о том, что больше 9 тысяч солдат погибло уже российских, а это не считая тех, которые сбежали или ранены, 9 тысяч подтвержденных погибших солдат. Представляете, что это такое? Это больше, больше чем Сталинград. А, значит, а за 7 за, за, за дней войны погибло 9 тысяч человек. Значит, больше, чем тысяч, тысяч, тысяча солдат наступающей армии. А, Фантастические цифры совершенно. Так вот, если такое будет продолжаться дальше, то сколько бы ни тянул Запад? Говорят они очень много, но пока мы не видим эшелонов, которые тянутся туда, ладно, давайте хотя бы оружие украинцам в руки, украинцам в руки. Но давайте, да? Вот если еще несколько дней Украина будет вот держаться вот так и будет куда поставлять, откуда там, из Польши, там, откуда-то еще, то оружие польется достаточно серьезной рекой. И это оружие, которое предоставляет им, значит, Германия впервые после, по-моему, 40... 6 сорок 47 года, когда им запретили это делать, впервые приняло решение в зону конфликта поставлять оружие. Значит, назначены эстонцы, отвечающие за эту поставку. Эстонцы собирают по, по Прибалтийским республикам, берут из Германии, а, значит, из Нидерландов. Нидерланды поставляют свои RPG там и прочее. Да? Противотанковые а, ракеты, ракеты земля-воздух и тому подобное. Еще несколько дней, и они начнут литься рычайком, а потом потоком в Украину, и баланс сил поменяется. Вот сейчас украинцам надо продержаться. Еще в ну, что называется, день простоять, на ночь продержаться. Как там в Мальчишеке-Мальчишеве было. Ну, если события будут развиваться по этому сценарию, похоже, Россия тогда превратится в Северную Корею. Нет, в России, там слишком много людей, которые слишком хорошо живут. Они, то, как хорошо живут полковники и генералы в Северной Корее, не нравится российским олигархам. Все генералы в России, как вы понимаете, давно олигархи. Поэтому нет, скорее всего, найдется брут, который вставит ножик в спину Путину, либо кто-то там понюхает он что-то, или что-то еще. Либо Путина переделывают в Абрамовича, а положат труп двойника, или там тройника, не знаю. То есть, что-то такое произойдет, потому что тогда будут сдавать Путина как того тирана-собозброда, который все это делал, а все они, кажется, были против. И вот сейчас они освободились от него, и сейчас они выходят из Украины, выходят из Донбасса, выходят из Крыма, выходят из Грузии, выходят оттуда, выходят оттуда, лишь бы им дали, что называется, мирно тратить свои наворованные миллиарды. Ну, никто в Россию персе саму не полезет. Если они, что называется, уползут, и уберут свои щупальца, то Россия станет, ну, примерно то же самое, что с Путиным, может быть, чуть-чуть по-другому, но уже в ближайшие 20 лет не агрессивная. А если Брута не найдется? Если потому что, что брута, не брута, найдется, брута не найдется, потому ну, что, ну, вот сейчас, на а, самом деле, э, начинают, как бы затронули интересы олигархов, отнимают у них собственность, там, яхты многомиллионные. А, олигархи добраться до Путина не могут. А, до Путина может добраться его собственная охрана. Как всегда, на самом деле, это и происходило. да, Всегда, так сказать, там. А, ну, редко, когда я сказал Брут специально для того, чтобы было а понятно. это образ понятно. Но всегда предпритарианцы э, либо э, ближе, так сказать, к нам стрельцы э, или кто-то еще, кто, собственно, и защищал монарха, главу, кто-то там находился, кто решал, что либо по заданию, либо, либо просто от себя, но пора его смещать. Э, кому разрешено с оружием ходить рядом с главкомом, да? Только тем, кто его охраняет, у других оружие обыскивают и отнимают. Я думаю, ну, он вот, теперь, наверное, меня. Я думаю, он теперь, наверное, меняет свою охрану, каждый там... Можно поменять вот. охрану и как раз получить человека непроверенного. Он же ведь понимает, что достаточно найдется людей. Да его Сталин тоже понимал и куча да. народу понимал и все остальные понимают. Я не знаю, он уже находится. Думаешь, он уже находится в истерике, потому что какие-то его заявления и действия показывают, что они те реактивные, то есть они реагируют на происходящее, а не спланированные заранее. И реакции эти, конечно, дурацкие. Заявить Финляндии и Швеции, что они вторнутся в эти государства, если те подумают о НАТО, это было идиотское глупое да. заявление. А говорить о том, что они взорвут купол над с этой самой чернобыльской было идиотское заявление. То есть, я думаю, что там просто паника, и оттуда идут там сопли, крики и вой. Ну ладно, хорошо, мы уже подошли к концу нашего часа. Господа, чтобы через неделю мы праздновали освобождение Украины. Спасибо, Леон, и до встречи в следующий раз. До свидания.